Рад приветствовать вас на нашей конференции, на нашем мероприятии. Максим рассказал про новые возможности и нововведения по Vizum 2022. Мы с вами поговорим про то, что нового появилось в Висеми версии 2022 года. Итак, ну, напомню для тех, кто в принципе, впервые да, с этими технологиями знакомится, что VISUM у нас отвечает за макромоделирование, то есть это уровень укрупненных городов, регионов, там, стран и так далее. На висим это уже имитационное моделирование, микроуровень, на котором мы, соответственно, можем рассмотреть различные проекты по организации дорожного движения, светофорного регулирования, оптимизации улично-дорожной сети и так далее. Итак, в в версии 2022 изменения коснулись некоторые параметры, они здесь перечислены, это в общем имитация движения транспортных потоков, общественный транспорт, светофоры, некоторые изменения по обработке данных и визуализация. Что касается имитации движения транспортных потоков в текущей актуальной версии ВИСИМа. На сегодняшний день одним из нововведений является возможность моделирования парковок перпендикулярных с возможностью выезда задним ходом. То есть если до этого, если помните, в предыдущей версии у вас была возможность моделировать парковку перпендикулярной или елочкой, и машины могли туда заезжать, только вперед, то есть теперь есть возможность заезжать задним ходом. Данный функционал появится в следующем сервис-паке где-то в течение месяца полутора, поэтому пока нет возможности вам это продемонстрировать живую, но я думаю, что вы сами сможете это рассмотреть. Второй момент – это большое изменение коснулось модуля экологии. Насколько я понимаю, у нас, конечно, в России это не, не очень часто используется, но я надеюсь, что последние изменения они как-то подтолкнут к этому. Чуть-чуть поподробнее по поводу парковки Как вы помните, в да, предыдущей версии еще даже до 2021 Для того, чтобы смоделировать перпендикулярные парковки Приходилось использовать различные ущищрения Не всегда это эффективно работало Теперь есть возможность уже даже с предыдущей версии Использовать так называемый менеджер парковок Он находится у нас вот здесь Вот он, соответственно, позволяет нам создавать автоматически парковки елочкой, либо перпендикулярно. Ну и, соответственно, там вы уже сможете определить параметры, которые будет отвечать за то задним ходом или стандартным. Да, ваши транспортные средства будут вставать на парковочные места. Что касается экологии, то здесь, если помните... Предыдущее решение называлось Enviver, en это было внешнее приложение от стороннего разработчика. Это было не очень удобно, но в частности, например, не отображало результаты своих расчетов непосредственно в самой программе vSIM. Это было не очень удобно. На сегодняшний день появилось новое полностью интегрированное решение. Это некий облачный сервис да, по расчету вредных выбросов компании Bosch. Он интегрирован в v и позволяет уже непосредственно при выборе v вариантов анализа отрезков или анализа сети получить соответственно, результаты выбросов ваших транспортных средств. Каким образом это работает? Несколько слов. Собственно, все начинается с подготовки модели в определяется класс выбросов, который вы хотите проанализировать, привязывается к определенным типам транспортных средств, ну и задаются параметры анализа в самом VSIM. Далее вы запускаете имитацию, <coughs> программа автоматически обменивается данными с облачным сервисом Bosch и, собственно, выдает результат вам в самом висиме, что достаточно удобно. По поводу расчета выбросов, который предлагается, он использует несколько методов. Они здесь представлены различные индикаторы, да, наиболее популярные. Позволяет, естественно, все это визуализировать в виде различных картограмм и диаграмм. Ну и здесь, естественно, хочется отметить, что для того, чтобы это все функционировало, необходимо приобретать дополнительный модуль. Ну, и иметь, естественно, активное интернет-подключение, поскольку это все через облачные технологии работает. Что касается общественного транспорта, в Висиме, да, здесь появилась возможность моделировать движение общественного транспорта задним ходом. То есть это, наверное, в большей степени подходит для поездов, да, там, станции метрополитена. Когда у нас подъезжает состав, вот здесь на видеоролике, я думаю, вам видно, он Позволяет ему уехать, соответственно, с остановки в обратную сторону, да, с которой он приехал. Соответственно, в самом висиме это все достаточно просто делается. Вы, грубо говоря, накладываете отрезок на существующие, ставите галочку, что есть возможность движения в обратном ходом, задаете частичный маршрут общественного транспорта, и, собственно говоря, все это работает таким образом. По поводу светофорного регулирования, здесь изменения коснулись для тех параметров, которые мы используем для фиксированного цикла. Также есть нововведение для контроллера RBC, это Ring Barrier Control. Сейчас по порядку об этом расскажу. Что касается фиксированного цикла, то, как вы помните, все... Параметры светофорного регулирования сохранились в отдельных SIG-файлах, так называемых, которые приходилось все время переписывать вместе с файлом модели. Бывало, что они как бы терялись да, при передаче заказчику и начинались вопросы с тем, что не запустить модель и, и подобные проблемы. То есть теперь этого уже не будет. Все эти данные хранятся уже в встроенных встроенных атрибутах. Соответственно, вам не, нет необходимости помнить о том, что вам еще помимо файла модели нужно еще какие-то данные там, переписывать или передавать. По поводу контроллера RBC, он ну, на стране, к сожалению, не используется. Вот. Это больше, наверное, для европейского-американского рынка. Но по факту эта возможность, грубо говоря, взаимодействия с этим контроллером напрямую извесимо, подключаться к нему имеется в виду прямо к железу, грубо говоря. И здесь было внедрено, соответственно, новая, новая библиотека для работы, которая ну, позволяет это просто делать быстрее э, и с более оптимальной синхронизации этого процесса. Касательно обработки данных, ВИСИМе это геолокация, управление лицензиями и фильтр для списков. То, что появилось новое. По поводу геолокации есть возможность Теперь при использовании онлайн-карт, если вам необходимо найти какую-то определенную локацию, да, нет необходимости, как раньше, там, вручную мышкой елозить по карте, где-то искать какой-то город да, или локацию, можно теперь ä, <coughs> выбрать вот здесь вот э, значок э, ввести сюда э, соответственно наименование вашего там города или какой-то области на английском на русском он соответственно вас э, переведет э, в на карте да в это в эту локацию э, ну и здесь э, Следует напомнить, что онлайн-карты как в визуме, так и в висиме, они привязаны к действующей техподдержке. То есть если у вас договор в актуальном состоянии, то, соответственно, онлайн-карты для вас доступны. Если нет, то, к сожалению, они доступны не будут. Поэтому я, собственно, призываю всех все-таки поддерживать ваш продукт в актуальном состоянии да, и отслеживать ваши договоры по технической поддержке касательно управления лицензиями здесь тоже некоторые изменения присутствуют в первую очередь это автоматическое напоминание которое появилось о том что у вас есть обновление для вашей лицензии соответственно как только она выходит, вы сразу же получаете сообщение и в общем то можете дальше с этим работать также есть возможность активации лицензии уже непосредственно из самого менеджера лицензии при запуске программного продукта это собственно и визу и висимо касается то есть раньше нужно было пере Ходить в браузер да там вставлять активационный код активировать и теперь это можно все сделать из окна самой программы ну и для тех кто может быть еще с незнакомым э, с тем что у нас доступны помимо стандартных usb ключей электронные ключи защиты которые собственно представляют собой виртуальные до да, ключи они их можно установить на компьютер и не использовать при этом э, именно флешки да ну которые подвержены может быть каким-то там поломкам э, в связи с, с эксплуатацией или еще чем-то по поводу визуализации. Здесь тоже несколько изменений в 2022 версии присутствуют. Сейчас мы по ним чуть подробнее пройдемся. Появился новый тип диаграммы, так называемая диаграмма рассеивания, которая позволяет отображать два атрибута объекта в сети координат, соответственно, с возможностью цветового кодирования по объектам и атрибутам фильтровать, естественно, эти значения, ну и по пока что да, это, это функционал доступен именно для постоянных данных, да, то есть которые у нас не изменяются в процессе имитации, а которые мы получаем именно по результатам расчета нашей модели. Так как и в Visum, в теперь доступен сервер WebMap, который позволяет добавлять фоновые карты сторонних разработчиков, Соответственно, если мы перейдем в пользовательские настройки, э здесь есть список уже предустановленных карт. Мы можем добавить новую, нажать Редактировать, да, и здесь, соответственно, уже вставлять ссылки э и активировать работу каких-то ну, внешних да, сервисов. Э соответственно, лицензионное использование это уже, соответственно, на совести, так скажем, пользователей, да, насколько. Это позволяет разработчик по поводу записи видео тоже определенные изменения присутствуют есть возможность выбора кодека теперь прямо в меню раскадровки это вот если мы заходим в презентации здесь есть раскадровка у нас открывается список и э, здесь в этом столбце мы можем соответственно выбрать э, кодек э, сразу же уже для нашего конкретного видеоролика э, появилась возможность также сохранять файлы размером более 4 гигабайт э, ну и определенный список доступных кодеков тоже присутствует по поводу э, записи ролика, да, еще хочется отметить, что э, появилась возможность э, изменять ракурс э, нашей камеры, то есть, если, возможно, вы заметили, да, что ранее, когда мы выставляем, так скажем, на сценарий записи, у нас э, при... Финальной записи ролика, объект, да, на котором мы хотим сконцентрировать свое внимание, он, в общем-то, теряется немножечко, да, как это показано вот в верхней ленте. А теперь есть возможность немножечко на нем зафиксироваться. Это нижняя, нижняя лента да, показывает. <связь> Если мы зайдем в наши ключевые кадры, то у нас в меню появилась возможность выбора вот здесь вот движения камеры. Соответственно, Direct Line это э, стандартный <coughs> вариант. И TrackViewPoint это, соответственно, новый, который привязывается именно к объекту, который мы хотим показать. <coughs> ну и в заключении хочется еще отметить, что появилась возможность индикации э, направлений, э, с которых э, у нас двигается поток на стоп-линиях. Это выглядит таким образом. Если мы выберем да, светофора, просто наведем на него мышку, то он стрелочкой показывает, с какого направления у нас двигается поток. Это, в общем-то, удобно при проверке модели, потому что, когда мы просто ставим какое-то красное сечение да, там в виде светофора, не всегда понятно, для какого направления оно выбрано. Ну, собственно, коллеги, я завершу свой доклад. Еще в заключение добавлю, что... Обзор возможностей в виде некого документа и обновления лицензий, да, которые собственно, доступны тем пользователям, у которых есть актуальный договор техподдержки, это все будет направлено вам до конца текущего месяца, поэтому проверяйте почту. Спасибо за внимание.